Супермикроскоп для супермикрохирургии есть обычная хирургия, наша общая хирургия, есть микрохирургия. Это когда хирург сшивает сосуды диаметром более 1 мм, считается микрохирургией. Мы же работаем на уровне супермикрохирургии, когда диаметр сосуда у нас меньше, чем 1 мм. Фактически они сшиваются под большим увеличением с помощью специального большого операционного микроскопа. И шовный материал в данном случае фактически в три раза тоньше вашего волоса, поэтому...